для обеспечения языкового комфорта, перейти на русский язык. Наша встреча позволила нам убедиться, что у нас нет вопросов, на которые мы не можем дать ответы. У нас достаточно взаимопонимания и политической воли для того, чтобы устранить искусственные барьеры, которые создавались годами на пути к равноправному и выгодному взаимному партнерству. Верю, что сегодня мы сделали очень важный шаг к тому, чтобы отношения между Украиной и Россией стали максимально конструктивными. Несомненно, результаты нашей совместной работы будут способствовать развитию экономик наших стран и благосостоянию граждан обоих государств. В ходе переговоров мы наметили план реализации приоритетных задач украино-российских отношений на 2005 год. Сегодня мы имели очень важный плодотворный диалог и можно уверенно говорить о том, что мы нашли полное взаимопонимание относительно углубления стратегического партнерства между Украиной и Россией. Мы хотим качественно изменить наш диалог, придать каждому принятому договору, соглашению стратегическое содержание. Сегодня мы обсудили вопросы связанные с пребыванием Черноморского флота на территории Украины совместные энергетические проекты вопросы украино-российской границы вопросы военно-технического сотрудничества Приднестровский конфликт вопросы гуманитарной сферы и культурного наследия Безусловно, что основной темой наших переговоров это, безусловно, были торгово-экономические отношения, торгово-экономическое сотрудничество. На мой взгляд, проблема номер один этих отношений есть глубокий дефицит э, торговли и достаточно высокие темпы его увлечения. Если, например, в 2000 году торговый дефицит э, для Украины составлял около 2 миллиардов то в 2004 году торговый дефицит уже составлял около 6 миллиардов практически за каждый год он наращивается в темпах 36-40 процентов есть только один способ устранить эту проблему это создание зоны свободной торговли и поэтому этой теме мы также выделили должное внимание и выделили должное время. Нашим правительствам даны поручения оперативно согласовать предложение сторон и представить на утверждение президента согласованный пакет совместных действий. Сразу отмечу, что это будет максимально конкретный план, который позволит найти взаимоприемлемые варианты решения поднятых проблем. Наш план будет направлен не только на дальнейшее углубление двустороннего торгового и экономического партнерства, его главный приоритет ⁇ расширение человеческих измерений нашего сотрудничества, устранить ненужные препятствия, мешающие контактам нашим гражданам. Поэтому были подняты все вопросы относительно функционирования Араниц и упрощения процедур пересечения границы гражданами, которые проживают приграничных э, территориях. И обвалился также вопрос относительно упрощенной процедуры получения гражданства. По всем критичным вопросам которые обсуждались на встрече, мы договорились дать конкретные поручения правительствам и относительно урегулирования вопроса демаркации российско-украинской границы и по вопросам Черноморского флота по вопросу вступления ВТО и урегулирования предыдущего конфликта для активизации наших отношений в новом качестве мы договорились упразднить межправительственную украинско-российскую комиссию мы договорились создать межсударственную комиссию высокого уровня Путин-Ющенко. Она будет состоять из четырех комитетов, работающих по конкретным направлениям. Это комитет по вопросам обороны, комитет по вопросам международного сотрудничества, экономических отношений и гуманитарной сферы. Общей координация работы Международной комиссии возложена на Советы национальной безопасности обороны Украины и России. Я искренне хочу, чтобы Владимир Путин и российская страна знали, что новая украинская власть – это власть ответственная, которая всегда в отношении экспертинских партнеров будет демонстрировать предсказуемость, честность и прагматическую политику. Хочу также подчеркнуть, наша внешняя политика строится не против кого-то. Европейский выбор Украины никогда не будет рассматриваться нами как альтернатива сотрудничеству с Российской Федерацией. Россия наш вечный сосед, которого Украина хочет видеть своим другом и стратегическим партнером. Наши переговоры еще раз подтвердили, что и Владимир Владимирович разделяет эту позицию. Поэтому я с удовольствием передаю ему слово. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемый Виктор Андреевич, уважаемые дамы, господа, прежде всего хочу поблагодарить президента Украины за приглашение посетить Киев. Сегодня у нас состоялись переговоры очень и продолжительные и очень основательные за два месяца этого года мы встречаемся уже второй раз и думаю, что такая динамика закономерна учитывая, что Украина и Россия объективно самые близкие и в полном смысле этого слова здесь я полностью согласен с определением президента Украины, стратегические партнеры. И совершенно естественно, что политический диалог на высшем уровне между нашими государствами он не терпит пауз и никаких промедлений. В центре обсуждения был практически весь спектр вопросов двухстороннего сотрудничества. Мы с Виктором Андреевичем Знакомый достаточно давно уже, с того времени, когда он был председателем правительства, премьер-министром Украины. Вот такое впечатление, что он из колоды руководителей исполнительной власти не выпадал, поскольку действительно встреча была подготовлена самым тщательным образом. Мы обсудили практически все вопросы нашего взаимодействия. И хочу сразу отметить, что разговор получился и содержательным, и очень откровенным. Но главное, мы настроены на совместную конструктивную работу, мы это чувствуем со стороны наших украинских коллег и хорошо понимаем, что последовательное укрепление многоплановых российско-украинских отношений отвечает коренным интересам как граждан Украины, так и граждан Российской Федерации. Теперь о наиболее важных итогах нашей встречи. Прежде всего, мы договорились уже в ближайшее время принять план действий Российской украинских на, на 2005 год. Он предусматривает реализацию крупных проектов практически по всем направлениям российско-украинского взаимодействия. Важной составляющей плана стать, должно стать гуманитарное сотрудничество. В Москве сейчас идет подготовка к открытию библиотеки украинской литературы. Мы со своей стороны намерены приступить к строительству российского культурного центра в Киеве. Российский, э, украинский культурный центр. В Москве, как вы знаете, был открыт уже. Мы обсудили также мероприятие по празднованию 60-летия Великой Победы. Российские и украинские народы хорошо знают цену этой победы в Великой Отечественной войне. И хорошо понимают, что победа была достигнута не только силой оружия, но и силой духа, единством всех народов Советского Союза. Мы также условились принять две обновленные программы. Речь идет о программах экономического, а также межрегионального и приграничного сотрудничества. Что касается программы экономического сотрудничества, то здесь по инициативе Виктора Андреевича мы договорились обновить все наши приоритеты, положить их на бумагу и в ближайшее время проанализировать то, что было сделано и то, что не было сделано по каким-то соображениям. Наметить перспективу развития. Одна из центральных тем встречи перспектива развития российско-украинских экономических связей, естественно. В прошлом году взаимный товарооборот вырос более чем на 40% и приблизился к отметке в 17 миллиардов долларов. Сначала... Торгово-экономических отношений России и Украины как суверенных государств – это максимальные показатели. И они должны стать отправной точкой для наших дальнейших усилий, в том числе по формированию цивилизованной инфраструктуры деловых связей, развитию финансовых, правовых, организационных инструментов. Здесь, э... Президент Украины только что сказал о безбалансе определенном. Думаю, что это предмет обсуждения на уровне экспертов. Скорее всего, это связано, конечно, с, э, с ростом цен на энергоносители. Но мы понимаем озабоченность руководства Украины и готовы искать совместные, совместные искать развязки эти, этих вопросов. Они не носят какого-то э, необычного, непреодолимого характера. Думаю, что в процессе работы мы эти решения найдем. Отмечу в связи с этим, и, что сегодня в Киеве открылся филиал российского внештурбанка, который будет обеспечивать реализацию крупных совместных проектов. Расширение двусторонней кооперации во многом будет зависеть от успехов в формировании единого экономического пространства. Убежден, эффективная реализация этой идеи даст нашим странам дополнительные возможности для развития торговли и взаимных инвестиций для укрепления конкурентоспособности наших с вами экономик. И мы почувствовали заинтересованность украинского руководства в продвижении этого проекта. Разумеется, в тех формах и теми темпами, в которых каждый из участников этого проекта заинтересован. В числе других тем, которые мы обсуждали, президент Украины уже назвал, это пребывание на долгосрочной основе в соответствии с имеющимися межгосударственными соглашениями российских кораблей, российского военного черноморского флота на территории Украины и работу соответствующей инфраструктуры обеспечения. Мы с президентом Украины обстоятельно обсудили вопросы, связанные с Азово-Керченским урегулированием. Считаем, что надо активизировать работу по подготовке соглашений, определяющих конкретные направления совместной деятельности и в Азовском море, в Керченском проливе. Самое главное, чтобы все эти наши усилия не мешали нехозяйственной деятельности, не мешали людям нормально жить и трудиться, а помогали им, создавали необходимые условия для развития экономических связей и гуманитарных контактов между гражданами нашего государства. Мы убеждены, что это... Можно сделать, что такие задачи могут быть решены, и мы вполне решимости решать эти задачи сами. В заключение хочу еще раз поблагодарить президента Украины за конструктивный и деловой разговор. Рассчитываю на успешную реализацию всего намеченного. Хочу поблагодарить и жителей Киева. Мы чувствовали очень благожелательный настрой на нашу сегодняшнюю совместную работу. Это было видно по настроению людей на улице. Большое вам за это спасибо. Я